Время выхода из марины и Танжер. Мы сейчас стоим э, на пирсе, нам нужно перейти на гостевой для того, чтобы оформить все таможенные дела и, собственно, дальше Гибралтар. А ты, а ты их можешь лопнуть там, да она будет? Я согласен. А ну лопай. О, я в руки я хочу помыть. Занесешь инфекцию, интересно. Ну будет. ладно, давай потом посмотрим. Ты можешь посмотри. лопать? Это как сырые дырки, знаешь? Фу, прям в экран. Не, под рулька, давай. Жень, ага. Под рулькой морду влево. Я да. Да. Под рулькой не дышит. Ничего. Выезжай тогда без нее. Бери на швартов, Иди, я пошел на под Мы без нее тоже выйдем. Да, да, да. Меньше газа. Да, да, да, нормально. Пройдешь, я надеюсь. Закидывай, закидывай. Газом, закидывай. Стоп. Под рулькой. да, отлично. Все, все, ну нам она уже не нужна. Давай, давай, газку. В таком режиме можешь уже просто без. Все, тормози. Вот туда, чуть, все, ты уехал уже. Норду туда и тормози. Просто тормози. Позида. Чуваки, Хорошо, а, что, не надо, нормально, мы сейчас доедем. Я вижу. Ничего, ничего. Это не страшно. Ну что, готовы? Готовы. Жень, давай морду. Снимай. Поехали. Мундаба! <решит> <решит> Вон этот кошмар идет. Ужас летящий на крыльях. Знаешь, какая у него скорость? 35 До 40 узлов. узлов. До 40. До 40 на ходу. Oh, my God. Или я ухол. Отхал? Женя, набери еще? чуть Не, набей, нормально. Это то, что да уже почти собирали Какая Я жалость хотела. А он, видимо, не ел еще не знаю. Мне вот. они просто понравились очень, очень. Обидно стало Итак, сейчас задача Уже не перейти саду. ТСЛ, ТСЛ? Думаю, так Это такой, как э, дорога Как магистраль только для больших судов. В У пару лодок совершенно нет никакого а, приоритета, и, знаю, скорее всего, знаю. их мольбы скорее о том, да, что их нужно пропустить, думаю, будут проходить мимо по каналам радиосвязи. Поэтому ты сейчас, Женя, будет импровизировать, рулить, педалить. И, в общем, всячески пытаться выжить в этом суровом мире. Мяп, мяп. Канал Гибралтара. Сделай еще раз так. Мяп, мяп. Вот будет сигналить им. Правильно, молодец. Властвуй, доминируй, унижай. Очкуешь? Нет, я не очкую. Мы так много раз делаем. Очкули. От него. А он валит где-то 35-40 узлов Такая вот быстрая моторная лодка вот волны, которые вот сейчас вы видите справа Это Water Turbulence Тут встречаются океан и Средиземка Поэтому здесь оно все кипит клопает. Внимание, пиздячка! Water Turbulence! Пиздячка! второй пока нам не нужен если первый мы пройдем с большим сипеем то второй он будет уже любой только угол держи угол держи сейчас перелетит будет жопа давай все набил так ты Эй утхол, назад от тебя на не аутхол. Нет, другую сторону. Сейчас, сейчас. Ты там сиди, ничего не делай. Сережа. Да. Смотри второй сипей. Чуть правее. Да, вот так. Тебе нужно его сейчас где-то так держать. Отлично. 0,2 мили. 0,2 мили 13 большие. минут. Нет, со вторым. Это второй, да. Чуть правее 5, берись. А если мы сейчас вот правее приведем, сколько будет? Сейчас, подожди, дай мы станем на угол. Давай ты Проверь, ты с этим уже там приблизительно расходишься. Он идет быстрее, он же очень быстро идет. И это ТСЛ только его одна часть мили, минут. отлично идем Нет. понял да Ну, попозже, да. эти Я... а -а -а -а! а -а -а -а! маленькие Ой, да, штучки, это вот турбуленцы. Такие пиу, пью, пиу, пью. конфеты что <смех> это что О, это вкусняшка марокканская так, си дошли да до меня слухи что мы немножко быстро едем О, нормально едем 10 <смех> и один десяточку разбили десятку топил через тсл Ну вот мы и прошли ТСЛ И сейчас идем в сторону Тарифа И сюда так вдоль берега Вдоль берега Пока не придем в Гибралтар Вот сюда Хрещеный ТСЛ течений А мы идем Сейчас Это Тарифа Испания Все же смотрели пингвинов Мадагаскара Когда у них в самолете лампочка такая мигает И этот шкипер говорит Инструкцию и так по этой лампочке Вот сейчас горит Аварийное давление масла Ростик, сделай что-нибудь с этим, пожалуйста О, нормально, Пища, молодец, подожди. спасибо О, значительно лучше Мы, короче, просто заклеили Вот эту пищало, которая орет Чтобы оно нам не мешало нормально яхтить Потому что реально раздражает Заклею уже по-человечески О, значительно лучше Я починил Короче, починили, сейчас вообще все хорошо Но что на самом мало, деле слава, Мы есть. проверяли все масло, все давление Там все в порядке Просто что оно орет, никому не ясно Но там теории погоди. Погоди, Все погоди. нужно быть хорошо а, Смотри, смотри, смотри О, нет, да. Она на левый крен и отключается да? Пошли. Возможно это фильтр На самом деле она может отключаться просто через какой-то промежуток и потом опять срабатывает, как это нет, запросто. Ой, тут такой розовый цвет. на Там есть много. Да, есть расходимся сейчас с лодкой. Это вообще-то парусная лодка, но она идет под мотором. То есть у нас такой же ходовой огонь. Так, это мы проходим сейчас ближе к Гибралтару. А, сейчас вот такой туман у нас. Нас встречает Гибралтар. Туман, на радаре туман, да, надо гейн накрутить Короче, не видно здесь вообще ничего Как вы видите Даже не видно нашего ходового огня Но при этом Чувствую туман? У нас облачка, но такие плотные когда... И Мы включили радар Так, это все у нас Крутой такой именно радарик Прямо как из фильмов про шпионов Old school, Old school но он работает, и главное, неплохо, и главное, все показывает. У нас что-то прямо по курсу. Это Ты думаешь? Не, что так именно конкретно? В таком же как позади. Да. Вот они как начали позади, так и впереди. Вот так Появилось, опять. я думаю. Ну, короче. оно сейчас не будет смещаться. Ну, так хочешь, я настрою. Женя, там, вкусняшки помоет, теперь моет посуду. Да. А у нас тут туман, между прочим, ни хера не видно Ваши проблемы Едут, видно. Вот это вот большое такое зарево, это стоит какой-то Vessel. Коммерческий Выглядит как берег, да. но это на самом деле просто какое-то коммерческое судно И вот сейчас мы когда зайдем туда в середину, пока здесь туман, но я надеюсь, когда мы подойдем к Марине, э, к Гибралтару, тумана больше не будет и будет у нас прямо красота. Раступится перед нами. Да, раступится перед нами, милый Ростик, это все равно не видно, поэтому пофиг. у ну, меня да, лучше да. у меня на телефоне нет. с такой еще яркой жопой как будто с большим этим хвостом а вдалеке тут это Испания а с правой стороны Гибралтар это разгрузочный да, разгрузочный терминал такой яркий, класс нет, как как да, это, как -то, как -то... нет этот, А может быть кстати да, Вообще он выглядит такой, как э, корабли эти, да. машины возить, но это, это не он, это, это нейрогаз. Ну, газ еще там баллон, тут, ну да, да, да. Вот еще один какой-то большой стоит такой, что-то сухое грузит, наверное. Да, да, кусок, так, ага. Свечи. Да, снимаю. просто паром. Ну да, я не очень разбираюсь, если честно. Мы заходим сейчас в Гибралтар на испанскую сторону, а это рыбацкий. Не, это фишинг-вон, смотри. я Прямо круто. Вот мы, нам нужно стать перед этим катамараном ну все поехали не влезли не влезли сайдом? Сайдом, портом, да. а давайте тогда фендеры на порт Вообще отличный дизайн, очень нравится. Руль туда. И стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Так, ростик нас ждет. Мне главное нос, чтобы подъехал. Там были расписаны на зонах, mm. типа, тут, тут разосраны, художественно разосраны пирс. Давай. Абстракция. Нет, по вантам это там, ну ладно. Абстракция из полета. По задним вантам, по визайнам. Ванты вон заканчиваются. А, там? Да. Ну, Нафиг там надо. Так ты че? Так там шары работает, Он больше нигде не будет работать. Вот тут ровно он работает. Это басрал Пирс. Вообще крепко. вот это уже... Маневрировали, что.. Это знаешь, если такой художественный а обратный вот, понтиризм. Там точками рисуют, короче. Поинтеризм точками гадят. А, Пометный поэнтеризм. Вот, друзья, мы зашортовались в Марине Гибралтара, в испанской части. Завтра мы будем проводить оформление для того, чтобы нам поставили штампик в паспорт о том, что мы такие зашли в Евросоюз. А на сегодня отдых. И вот наступило утро. Выходим наверх, я вам сейчас покажу, как выглядит Марина. Это э, испанская Марина, которая находится рядом с горой Гибралтар. Вот сама гора. Мы вчера швартовались. Вот этот понтон, вот, который я вам сейчас показываю. А сейчас мы перешли на заправку. Заправка находится прямо на выходе. Вот она. Потому что здесь слева Marina офис, где происходят все оформления. Кастом миграция находится далеко. Вот где-то, вот аж вот там. И ребята пошли туда э, оформлять, взяли все паспорта и пошли на оформление. Мы пока стоим доль пирса и ждем пока они придут с паспортами и мы пойдем э, на заправку Гибралтара зальемся дешевым топливом и вперед, собственно, уже дальше на материковую Испанию а еще я вам сейчас расскажу немножечко про Amel Intelligence Technology э, у нас не работает э, помпа, помпа пресной воды но она просто старая ее надо поменять, но сейчас поменять ее негде Поэтому у нас очень простое технологичное решение. Помпа просто тупо залипает. Ее нужно потрусить, тогда она начинает работать. Как это у нас реализовано? Показываем. мистическую веревочку, которая идет в машинное отделение. Открываем. Наша веревочка идет там внизу к помпе. Вот там она лежит. И все, что нам нужно что сделать. Что нам нужно сделать, это вот взять веревочку. Сказать волшебное слово помпа за работой. И ударить ее об дно. Вот вы слышите, она запустилась, как двухтактный мотоцикл. Все, теперь у нас есть вода. Помпа качает воду, и у нас есть давление в сети. И мы можем сейчас запустить стирочку. Так, Гибралтар ждет нас. Заходим на заправку, сейчас отшвартовываемся. И валим из этого прекрасного места, нам поставили все в штампики. Единственное, что попросили в следующий раз прийти в полицейский участок для оформления. Но сейчас они приехали и, собственно, мы готовы. Потом мне морду отпихни ногой. Готовы? Нормально, Сереж, все. Старборд сразу можешь перекидывать. Фендеры. фендеры на старборд. Мы заходим на заправку в Гибралтар. Фендеры на старборд. Сюда заходим, да, заходим. Да. И она высокая, ты помнишь, да? такая же как тут. Ой. Что? Я знала, это такое, типа всем доступно. Можно